Вы все еще считаете, что с вашими тайтлами все в порядке и можно расслабиться? Тогда Google идет к вам. Но по крайней мере, он пришел в гости ко многим владельцам сайта в буржнете. И этот визит их не порадовал. Так что сейчас разберем, что это было и как с этим бороться. А если досмотрите видео до конца, то узнаете, как использовать Google таблицы для аудита и продвижения сайта. Поехали! 17 августа западные сеошники заметили, что Google начал заменять теги тайтл заголовками «h», хлебными крошками, а порой даже просто контентом страницы. Нет, конечно, Google и раньше проделал такие фокусы, но чтобы так массово, вначале Google в лице Дэнни Салливана попытался уйти в отказ, мол, ничего не знаем, ничего не трогали, но под напором шквала доказательств признал, что сообщений о таких изменениях действительно много. И поспешил заверить, что боль веб-мастеров услышана и принята, и они в Google постараются улучшить систему. Джон Мюллер также написал, что передаст эти сообщения разработчикам. Тут небольшим утешением будет то, что зачастую эта проблема присуща страницам, на которых тайтла нет или он нерелевантен запросу. И сейчас мы рассмотрим, как провести экспресс-аудит значимых тегов сайта при помощи Google таблиц. Полагаю, что ваши сайты подключены к Google Search Console. Это must have не только для SEOшника, но и просто для владельца сайта. Если нет, то быстренько это делать. Далее устанавливаем дополнение для Google таблиц. Ссылка на дополнение и Google Search Console, если кто не в курсе, будет в описании под видео. Дополнение устанавливаем в тот же аккаунт, в котором подключена поисковая консоль Google. После установки создаем новую таблицу, заходим, Расширение, Дополнение, находим Google Search Analytics for Sheet, Open Sidebar, выбираем необходимый нам сайт, временной промежуток, кликаем в поле Group By и выбираем Query запросы и Page страницы. Result Sheet можно выбрать либо текущую, либо новую. И жмем кнопку. Пройдет совсем немного времени, и перед нами данные из Google Search Console. Поисковые запросы, по которым мы видны в выдаче Google, Страницы, которые показываются по этим запросам, сколько переходов было из поисковой выдачи Google по данному запросу на нашу страницу, сколько раз увидели сайт выдачи пользователя, выдача Google по запросу и какую среднюю позицию занимала страница. Эта информация уже полезна, но мы ведь с вами хотим проверить наши тайтлы. Делать это вручную? М -м -м, есть занятия поинтереснее. Google умный, вот пускай за нас и поработает. Добавляем столбец справа, пишем вот такую формулу, жмем «Enter». И Google сам распарсил страницу, нашел тайтл и вывел его нам. Ну а теперь давайте проверим, если наша ключевая фраза в тайтле или нет. Добавляем еще один столбец и пишем вот такую сложную формулу. Не бойтесь, запоминать ее не надо. В описании под видео будет ссылка на шаблон с этими формулами. Жмем «Вот» и перед нами результат. Если фраза есть в тайтле, напротив ее в столбце будет найдено. Если пусто, то посмотрите, нужна ли она там, и если нужна, то добавьте. Аналогично можно проверить, если важная ключевая фраза в заголовке H1. Добавляем столбцы, меняем тайтл на H1, формуле указываем на ячейку с H1, готово. А теперь вопрос. Почему мы выгружали запросы из страницы из консоли Google? Вместо того, чтобы просто использовать свой список фраз и страниц, мы же, когда начинали продвигать сайт, составляли его. Наша цель – привести в порядок и улучшить позиции тех страниц, которые уже ранжируются. А если вашего запроса или страницы нет в этой выгрузке, то проблема точно не в тайтле. И там нужно уже другие инструменты и другие лекарства. Но это тема уже следующего видео, поэтому ставьте лайки, если услышали хоть что-то полезное, подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить видео про SEO в Google таблицах. С вами была Академия Вовком, до встречи!